Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале play Games. и мы с вами продолжаем э, записи lets play. Мы продолжаем The Long Dark, теперь у нас э, следующий на очереди. Что ж, я, опять же таки, мало что помню. Так, в часть части <связь> острова есть одно изолированное сообщество, там кто-то так, но на Великом Медведе, no там же ничего нет. Я знаю, но мне но надо I туда попасть. А, это нам предысторию рассказывается, да? Так, стоп, мы же. Все же нормально, я же загружусь там, где я должна. Кажется, я припоминаю. Был на севере городок. Как же он назывался? Точно! Неотступные мельницы! Сначала искры повсюду, а потом заполыхала. Она дралась с ними не на жизнь, а на смерть. Мы пытались ее остановить, но она забралась в автобус. Она оказалась такая мелкая, что смогла пролезть. Видел зарево в ночном небе? Северное сияние. Когда она зажглась, радио заработало, Просто включился и начало шуметь. Но это была всякая тарабарщина. Мельницы! Hello? На связи! Э, алло! Это не мельницы? У вас есть доктор? Нам нужен врач, медицинская помощь, хоть что-нибудь! Так, мы туда, сюда прошли. А, и тут нас уда ударили, да, что в чемодане? No Понятия не имею. Worry, не волнуйся, pilot. летчик, her, вы скоро встретитесь. Her. Вот так вот! Такое вот начало. Так, песенка вроде закончилась, блин, долбаная песенка. Я ее не могла никак отключить, я даже макала на все клавиши ни в какую. Кстати, в нижнем углу у нас теперь это самый медведь пошел. Так, это кто вообще? Это не мы, рас... если есть перчатки, то это определенно точно не мы. Так, эпизод третий у нас тем не менее подъехал. <къем> Блин, эта музыка, это вообще она лицензионная, вот эта вот. Ее запись, короче, я ее вырезал нафиг. Ну и в жопу. Что происходит? Мы, ну, кстати, сейчас вопрос появился. А мы по птице можем стрелять? Ну, по идее, мы должны уметь. Опа, это же ведь наша, да, это мы с ней летели, жена, бывшая жена А, вот теперь волчала, в волчала, волчала идет, <с> в нижнем правом углу шел Ее откачали, я надеюсь, слушайте, вроде да Мы же за нее сейчас будем играть А где ее нашли? Почему она в машине была с каким-то чуваком, еще куда-то выбежал побежала? Ну, то есть, су судя по вздохам, мы за нее. Забывшую женушку. Приветики. Ты кто? Значит, жива. Где? Где я? И может говорить? Ты в моем доме. Я нашла тебя в снегу несколько дней назад. Несколько дней назад? Почти мертвую. У тебя было обморожение и лихорадка. Если судить по этим ранам, ты столкнулся не только с плохой погодой. Я... я угодила в беду. По другую сторону тоннеля. Выглядит так, эта беда угодила в тебя. А, выглядит так, словно эта беда угодила. Где я? Я же сказала, у меня дома. А где твой дом? Город назови, Ты там я не знаю, знаю, поселок. Ты все еще слаба, отдохни, поговорим а. позже. Нет, нет, я в порядке. Как знаешь. Тогда поговорим. Ну, давайте говорить. Давай. А, а. Дом Ф? На что А? Вы сказали, мы в вашем доме. Как я сюда попала? Я была на охоте. Нашла тебя в снегу. Вернее, под снегом. Ты пролежал там несколько часов. Или даже дней. Ты едва осталась жива. Что ж, спасибо, что нашли меня. Я Молли. Только благодаря... Скажи... А, только благодаря меня, а скажи спасибо Вороне. Yeah. Вороне? Ага. Ну или Ворону. Чёртова птица, никак не могла заткнуться. Привела меня прямо к тебе. Меня как будто вели за руку. Так, меня несли, электричество, кухня. <laughs> Ладно, ну давайте вот по очереди будем, самого ближнего. Вынесли меня всю дорогу? Скорее, тащила. Ну, в общем, да. <laughs> ты углядела очень плохо. Честно говоря, я и не думала, что ты выживешь. Помню только тоннель полков. За мной гнались. Потом я бродила. Очень долго. Словно целую вечность. Да, в лесу, в кромешной тьме. Там можно бродить сутками, пока не заблудишься и не потеряешь надежду. И ты уже ни за что не вернешься туда, откуда пришла. Я была в небольшом городке, в Милтоне. Это по другую сторону гор. Старый город. После разрухи там все плохо. Уже не помню, когда была там в последний раз. Должно быть, ты прошла долгий путь, раз я нашла тебя в таком месте. Но ты не оттуда. Нет. Весь город Милтон, он исчез, его жители пропали, большинство жителей был пожар, а еще... Так, все хорошо. Теперь ты в порядке. Побереги силы. Ты чуть не умерла. После такого не сразу приходит в себя? Так, погнали дальше. Электричество. Ясно. А давно нет электричества? Ага. И долго еще не будет. Ну, в отрадной долине часто перебоится электроэнергией. Так что мы готовы к таким ситуациям. Скорее, мы вообще держим ферму на одних генераторах большую часть года. Проблема в том, что и генераторы перестали работать. Машины не заводятся, как и трактор, телевизор не включается, радио молчит. Фактически, только старая телефонная линия и дисковый телефон еще в строю. Как это возможно? Может, дело в том, что в них нет электроники? Телефонную линию проложили еще в те времена, когда возводили ферму, около 60 или 70 лет назад. Не знаю, как и почему, все это еще работает, но оно работает. Это же хорошо. Можете. Можете вызвать помощь? Свяжитесь с кем-нибудь. Да некому звонить. Здесь больше никто не живет? Хм. Тут нет никого, кто согласился бы помочь. Ну ладно, так, дальше кухня. Это ваша кухня? Когда я принесла тебя, у меня уже не осталось сил забраться на верхний этаж и устроить для меня ночлег здесь. Электричества нет. Это самая теплая комната в доме. Возможно, мы с тобой живы благодаря этой печке, Маккинзи. Мой самолет разбился прямо в горах. Так я оказался в Милтоне. Там была я и друг. Вы летели на одном самолете, Да. Вдруг хоть выжил? Буря. Волки. Я ничего не понимала. Мы разделились. Я потеряла его из виду. Его? Значит, ты его бросила. А затем попала в беду. Волки. Кое-что похуже. Но я уверена, что он смог выбраться. Ну вот как. И почему ты в этом уверена? Этот упрямец слишком живуч. А? Но ты за него волнуешься, да? Еще в самолете осталось то, что мне очень нужно. И что же это? Кое-что важное. Я должна найти его. Мне нужно вернуться. Здесь недавно не проходил мужчина. Того, о ком ты говоришь, точно не видела. Но ну, вы кого-то видели, да? Like said, Повторяю, того, о ком like ты говоришь, не видела. В холодильнике, пусто. Heal, Чтобы поправиться, тебе нужно. А нужно... значит, ну, нужно... спасибо. Скоро я пойду на охоту. Okay. Хорошо. You... Ты останешься you... здесь. Отдохни немного. Ты неважно, выглядишь. Так и сделаю, спасибо. И Еще снаружи небезопасно, так что оставайся в доме. Ясно? Я не шучу. Оставайся дома. Ты брутальная какая. Ну типа, она ей бы сказала то, что раз тебе предстоит долгий путь, значит тебе нужно пожрать. Поэтому оставайся тут, отдыхай, релаксируй. Но его бывшая жена не такая разговорчивая, как Маккензи. У, Мак... у Маккензи просто у него, он не затыкается. Ну, по крайней мере, смотрите, мы перевязаны. Забота прям. О, кого-то притащила. Ага. Ты не спишь. Я думала, ты еще не оклемалась. Сумела добыть оленей недалеко от фермы. Теперь мы не умрем от голода. Я слышала свист чайника. Я согревала воду. У нас будет чай и мясо. Звучит заманчиво, должно быть, я иду на поправку. Удивительно, как голод может повлиять на наш разум. Если тебе уже лучше, может, начнешь отвечать на вопросы? Например, какого черта ты вообще здесь делаешь? Это длинная история. Ну... Электричества нет уже... Да, и я даже со счета уже сбилась. Зато у нас есть холл, смертельно опасные метели, голодные волки, а еще немного чая и мясо. Мы здесь надолго. Так почему бы не скоротать время, рассказав хорошую историю? Ну, погнали. Доктор? Я врач. Я доктор Астрид Гринвуд. Приятно познакомиться, доктор Астрид. Значит, боль головную лечишь. Скорее, я работаю в лаборатории с приборами. Я ученый. Понятно. Бесполезный доктор. Мне нужно добраться до города, к северу, отсюда. Неотступные мельницы. Знаете, где это? Я не часто ухожу далеко, но да, слышала о них. Хорошо, там есть... Там есть больные, которым нужно помочь. Я кое-что потеряла из-за крушения самолета. Теперь это у моего друга. Мне это нужно, иначе я не смогу помочь им. Значит, эта штука может быть у того упрямца, которого ты бросила после крушения? Верно. И so, saying, та штука, которая need, тебе так нужна, сейчас находится по, по другую сторону другую разрушенного туннеля в горах? Там, где ты угодила в беду? Right. Все так. Знаешь что? Ты ведь добровольно прибыла сюда, на остров Великого Медведя. И так себе идея. <laughs> да, что-то тут перевод немножечко, да. Там, там, там, там, там, тавтология какая-то идет. So еще that... have... Значит, на севере есть люди в неотступных мельницах. Чем они well, больны? Entirely, я не совсем уверена. Поэтому get... я и должна туда попасть. Ideas, Но у тебя же должны быть какие-то догадки, иначе зачем лететь так далеко? Да, yeah, yeah. они у меня yes. есть. Ну, ты, конечно же, мне о них не расскажешь. Я не могу. И та штука, которая сейчас у твоего приятеля, самолета, которая тебе нужна, чтобы им помочь. О ней ты тоже ничего мне раска... не расскажешь, да? Верно. М да. А ты сама с кучей секретов. Так, когда вы вошли, я слышала, как вы закрывали дверь на замок. Вы делаете так и после ухода? Я заперта здесь? Тебе лучше оставаться внутри. Почему? Там полно волков. И еще холодно. Ты слишком слаба, чтобы идти туда. Поверь, это для твоей же безопасности. Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Но мне нужно уйти. Я должна найти друга и вернуться к работе. When you're stronger. Сначала окрепни немного. So, Значит, я теперь узница? Okay. Like said, повторяю, это для твоей же безопасности. А ваш um, муж... Где он? Husband. Муж? Like more, кажется, здесь живет so. еще один взрослый человек. Вот я подумал, что это ваш муж. Томасы до добра не доводит. Ты же врач, ты должна это знать. Я не хотела. You just own... Не суй свой нос в чужие дела. Но вы только что вернулись. Я, мне нужен воздух. Нужно подумать. Мне жаль. Больше не лезь в мои дела. То есть ты, значит, полезь в мои дела можешь, а она нет. Похоже, не у меня одно а есть тайны. Да-да-да. Да-да-да. Ну, что-то она какая-то странная. Нас реально... Ну, и местечко. Я здесь в западне? Так, найдите что-нибудь, что поможет узнать больше о Молли. Ну, давайте-ка мы, конечно, попробуем. Ну, блин, да, какая-то странненькая нашла. Она, значит, заперла. Может, тут не просто второй какой-то взрослый. Может, она там только вот -то держала. А это не олень. Ну-ка, открой. Там, скорее всего, не олень, а я не знаю, чья-нибудь голова. Жжет немного. Кто? Кого? Фундамент. Что тебе жжет, я не пойму. Ко кто тебя жжет? Или это просто у тебя боль какая-то, да? О! Сломанное ружье. Может, ствол разорвало? Ну, похоже на то. Смотрите, он вот тут вот где-то. Либо им ударили. Хорошо так, приложили. Как-то очень странно. Либо, да, либо его разорвало как-то. как странно. Больше на удар похоже. Так, ну тут, скорее всего, он уже на второй этаж поднес. А, вот, смотрите, фотография Молли. Похоже на работу Молли. Молли. Прошло много времени. Так, что у нас тут еще есть? Мы можем куда-нибудь залезать, там какие-нибудь ящики выдвигать. Так, о, наш старый друг, которого мы завалили наконец-таки. Олень и рога, хорошо. Сейчас, сейчас мы о тебе все узнаем. Молли! Молли. молли молли Так, что у нас тут дальше? Так. Я уж испугался, она там ходит, орет, потому что ей жжет, что-то жжет. Немного Упекать. больно, но я потерплю. Терпи, терпи. Ты сама хотела узнать побольше. Вот мы идем узнавать побольше. Все так, как ты хотела. Идем, давай, продолжаем. Поиски. А что мы еще можем узнать? Наверное, куда-то влезть надо. Да? Ну, в, шка в шкафу она не лазит. Э -э ящики она не выдвигает. Ну, тогда... Так, ну, туалет. Опа. А, это оранжевая ткань. Оторвана. Ну, откуда? От, от ее мужа? Оторвана оранжевая ткань. <laughs> Оторвала своего мужа. Он же там на фотографии в, в красной рубахе вроде. Кто здесь? А где? Внизу где-то? А. Не тут. А, во, вижу. Приемник, во. А, hello? Алло? Слава богу, ты ответила. Молли? Молли? Yeah, Угадала. Доктор. Слушай внимательно, докторша. Okay. Так. Они меня окружили. Сображают же, сукины дети. Кто вас окружил? Вы в безопасности? Кто-кто? Они! Волки. Чертовые волки! Вот кто! И сейчас пытаются залезть внутрь. Ну, волки обычно людей не трогают. Не трогают. Черт, дамочка, ты меня вообще слушала? Впрочем, неважно. Хорошо, что я могу сделать? Мне нужно, чтобы ты принесла кое-что из дома. Хотелось бы, но вы же меня заперли, помните? Цветочная ваза. Под ней ключ от подвала. Найди оружейный сейф. Возьми патроны для ружья. И прихвати старый револьвер. Волк не, останов... не остановит, но заменит точно. Выходи из дома и иди по меткам к амбару. Только давай быстрее, тут работа и хватит. Хорошо, okay. Okay. хорошо, уже в пути. Иди прямо к сейфу, больше ничего не трогай, поняла? Какая? Так, ключ под вазой. Эээ, а, мне бы еще разобраться, где вообще <laughs> выход. Ну... А где мы? Мы же ведь не тут спали. А, вот тут мы и спали. Тут мы лежали. Да? Да. Что это вообще такое? Ну, ладно. То есть нам нужен ключ. Фундамент. Это вот туда нам как раз... Вот, значит, ваза. Вот она вот прямо вот. Так. Об... Обыс... Обыскиваем вазу. Так, забираем. Так, вроде бы нашли, да? Это то, что нам нужно. Открываем, значит, вот этот вот фундамент. название фундамент. Так, это типа спуск в подвал, хорошо. Нашли. Подождите, а это не... Тут ли нас приложили? Кстати, о птичках маккензи Так, перчатки, шапка, куртка. Батончик, бутылка. Замечательно. А вот тут, значит, э, лутать можно, да? Так. Факел забираем. О, шарф. Это хорошо. Так, тут ничего нету. Да? Картонная коробка у нас есть. Можем, можем взять, можем раздербанить. Но ну, зачем? О, аптечка. Повязка, таблютос. Замечательно. Трупешник. What? Чё? Ну, завалила мужа своего. Чё? Либо это второй из машины. Ой, ну да. Вот черт! Ну, либо его волки сажали. Не делай поспешных выводов. Подожди пока с поспешными выводами. Она, конечно, да, такая вспыльчивая, но... Кто знает, кто знает, что было на самом деле. Так. Берем. Блин, 21 процент. Так, патроны для ружья. Револьвер. Хорош. Топливо для фонаря. Замечательно. Так. Сейчас мы быстренько... Нужно одеться, во-первых. А где одеться? А, она сама оделась. Замечательно. Умница какая. Так, она сама оделась. Что-то я еще хотела. Так, патроны для ружья есть. Все хорошо. А, а! Увих лодыжки нужна вот это И таблетосы. Сейчас быстренько мы полечимся тогда. А, вот это вот используем. Давай. Должно быть полегче. Она, по крайней мере, до должна перестать стонать нам в ухо. Давай. Вот. Замечательно. Все, должно полегчать. Вылечена боль, отлично, все, она больше не будет станать нам в ухо. Так, ну мы взяли револьвер. Так, газета берем, спички. У нас же ведь ничего этого нету по идее. О, вот это хорошо, вот это хорошо. Ну-ка, у нас какие перчатки? У нас такие не алё. А вот это очень даже алё. 84, 85. Это прямо все одеваем. Носить. Берем вот эти перчатки. Замечательно. Если что, сделаем вид, что это... нам отшибла память. Это наши перчатки. Мы просто нашли и подумали, что это наши. Вот. Так, книга. Ну, давайте. О, сачок. Стол. Так, еще что-нибудь можем забрать? Надо заранее просто все это осмотреть. Потому что нам это может все понадобиться. Очень-очень-очень понадобится. Так. Труп. У тропа что-нибудь есть? Так. Ну, тут мы уже все осмотрели. По идее, нам вот сюда вот нужно, да? Да. Покинуть фундамент, мать его! О, лось пошел. А у меня всегда было ощущение, что там только волк бежит. Я настолько внимательная была, да, все это время? Так, метки ведут к амбару. Так, где амбар? Подожди, там сачок стоит, подожди. Вот. Это что? Кедровый дрова надо. Так, у нас метки, которые ведут к амбару. Металлолом. Не, нафиг не нужен? Какие метки? Где? Не вижу. А, вот эту вот она имеется в виду, да? Вот по этой идти. Все, все, все. А вот и амбар. Да? А чё, у нас не полное все? Или это не то там бар? Ну, давайте мы сюда заглянем тоже. я же вот там волки не сожрут, я надеюсь, пока мы тут будем ходить, гулять. Так, ну тут нормально так. Так, идем дальше. Ой-ой-ой, замирать начала. Так, ну зная эту игру, сейчас, наверное, по погоде где-то минус 5. А -а -а. Так, спокойно Берёк. Очень холодно, разведи огонь, да посильнее Подожди, подожди, сейчас Давай, беги, короче Что так далеко-то? Она вроде там вышла отдохнуть Воздухом подышать, говорит И ушла в амбар, где? Вон вижу, тварь Иди, иди, иди, иди. давай, давай, давай, давай. Сука Я же в него попала Вы же видели, я попала ему в... в голову прям Твою мать Где Так, ладно, хотя бы напугала Но я же попала ему прям В чан Вы видели это? Мысли он не сдох Мозги знамерзли Зайка. Так, блин, а как? Как туда зайти-то? Вот я нашла амбар. Я их разогнала. Ты войти туда не хочешь? Где вход? А, блядь. Так. Да, найдено новое место. Да, амбар, все. Вот она, видимо, отстреливалась. Простая стрела. Это пригодится. Ну, давайте возьмем на всякий случай. Пускай у нас будут и стрелы. Аптечку у нас погрызли. Я, видимо, сноровку свою слегка потеряла. Так, вот как раз давайте полечимся. А, вот это вот у нас... Я не помню, куда. Сюда же ведь на укус волка нам. Давайте сейчас. А, сюда. Так, ну, риск переохлаждения, потери крови. А, это вот. Все, все, все поняла. Так, значит, на это, блин, опять боль, опять таблетки жрать. Ладно, сейчас. Сразу видно жена Маккензи. все мокрая. Так, используем. Так, хорошо. Дальше таблетки на боль. Так, и вот это вот мы используем на... сюда, на укус волка. Повязка жить нам нужна, правильно? А, нам нужна еще одна повязка. Для того, чтобы ее получить, мы можем сделать... Блядь, да подожди ты. А, одежда. А, вот эти вот перчатки мы можем подрать. Действия собрать. Вот мы как раз ткань сейчас получим. Ты что, не согреваешься? У тебя что? А, ты же мокрая. Ты же мокрая. Так, и мы получили ткань. Где она? Вот тут, наверное, да? Да. Действие. И собираем повязку себе. Так, собрали повязку, теперь э, использовать. Все! Мы живы-здоровы, замечательно. Конечно, немного, немножко неуспешно. Так, труд мы берем. Шоколадку берем. Птички берем на всякий случай. Все-таки жена Маккензи будет навер наверняка, как он. Так, это разбитый фонарь. Тут у нас тут еще есть? Тележка. Древесину заберем. Да -мо. То есть ты отсюда сбежала, я правильно понимаю? Где? Блин, надо наушники одеть. А во! Алло? Это ты? Молли? Она самая. Прости, что сбежала, но я просто не могла рисковать и ждать. Одна из этих тварюк все-таки залезла в амбар. Спаслась чудом. Оказывается, прошлым летом я оставила здесь лук. Совсем забыла. Ладно, об этом разе я уже позабыла, позаботилась. Молли, я была в вашем подвале. Ясно. И что? Я. Я нашла там тело. В смысле, черт! Молли, кто? Кто это? Тебе лучше не знать. Сказала же, не лезь в мои дела. Вот и вправду, вот нахрена ты туда лезешь. Ну не лезь, ну, тело и тело. Ладно, не троши это все дело. Старая так с приглашением, так сам город похож где-то недалеко. Если Маккензи удалось выбраться, он мог пойти туда. Так. Не, серьезно, вот что ты вот лезешь, вот она тебе сказала не лезь, вот и не лезь. Тебе что сейчас главное выйти отсюда живой, потому что ну что ты вот сейчас можешь там сделать, как? Какому превосудию ты можешь ее предать, простите? Блин, а нам надо согреться, кстати? Риск переохлаждения нам холодно. А что у нас минус восемь? В смысле, в минус восемь, блядь? В смысле? Так, разжечь огонь. Придется сейчас греться тогда. Пожалуйста, разведи нормально. Подождите, а мы же вроде водки дровы дрова. Книга, древесина. Ну, давайте вот, да, с кедровыми дровами. Труд. Так, разжигаем. Пожалуйста. Пожалуйста. Ты же ведь не как Маккензи. Ты же с первого раза сможешь это сделать. Ты же ведь сможешь. Сможешь. Ты сможешь. Сможешь. Сможешь. Давай. Да. Есть, mm. <laughs> Она смогла Так, значит э Нам нужно туда Подождите, а сколько, сколько он? 59 минут 59 минут, что мы можем сделать на 59 минут, во-первых Ну, а надо же, мы можем даже вот А вот, мы можем топить снег как раз так, готовить. Так, вода у нас 17 минут, да? Мы там что-то жрать, еще что-нибудь хотим, нет? Так, по еде. Вот она, еда у нас. Ну, пока нам ничего не надо. Так, ждем. Подождать. Подождать. Подождать. Сколько у нас еще? 21 минута. Так, забираем. А, пустую банку. Давайте еще мы натопим снега чуть-чуть. А, добавить. Вот так вот мы накинем. И еще чуть-чуть. Да, сколько у нас времени? 50 минут. Отлично. И еще давай воду. Да, готовить. Сейчас быстренько натопим снег. Заодно погреемся. Забираем. Так, пить нам пока не надо. А, сколько тут еще будет? 13 минут. Ну, в принципе, мы более-менее согреты. Что у нас со временем? Где можно посмотреть? Ага, закат. Болезни нет, все замечательно. А что нам надо сделать? Так, травма. Молис спасалась, Так, так, так, так. Так, Найдите того, кто поможет вам покинуть отрадную долину. То есть я уже свободна, да? Найдите перепутья Томсона. Ну, окей. А карта у меня есть? О! Это что? Так, это дом Моли как раз-таки. Строение по отродной долине. Мне вот сюда, да? Травма. Перепутья Томсона, да. Так, я сейчас нахожусь вот тут вот. Что мы можем сделать? Мы можем попробовать добежать до строения в отродной долине. Ну, кстати, в амбаре волк-то здоровый валяется. Не такой, как обычно на нас нападает. А прям здоровая дура. Мне кажется, он больше обычного. Так. Ну, это мы заберем. О, ткань. Это мы тоже заберем. Так, и теперь... Понеслись. Что делать? Так, выходим. Сколько мы уже там? Так, ну, полчаса у нас уже игры есть. Замечательно, замечательно. Так. Значит, это нам в другую сторону. Это вот в туда. Ну, почти, вот в туда. Да? То есть нам тут через мост нужно пройти. Там где-то мост должен быть. Так, а в машине что-нибудь есть? Мы можем туда забраться? Во! Так. Тут что-нибудь есть? А-а, нифига нету. Ладно, вылезаем. Зато в тракторе посидели. То хорошо. Так, вон там дом Молли, да? Нет. А что там? Так, сейчас, подождите, я палок наберу еще на всякий случай. Чтобы мы могли накидать в огонь. Хотя бы вот так вот. Вот, кстати, мост. Замечательно, пошли. Дорогу общественный клуб? Очень Цент. надеюсь. Так, ну по идее, да, в общественный клуб. Мы не можем открыть багажник. Но мы можем сесть. Так, ну-ка. Пусто. Так, да, что ж ничего нигде нету. Ладно. Ну нет, так тут что, что уж поделать. Да, и бежим, все, дальше через мост. Нам главное до заката адреналиновый мост. Замечательное название, мне прямо оно нравится. Нам главное до заката успеть бежать до дома. Вон он, я его вижу, я его вижу, я его вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Так, вот тут вот, вот, забор поломанный. Так, все, она у нас устала бегать. Еще одну палочку захватим. Так, она у нас начинает замерзать сильно. Так, на дороге там. А, вон там вот машины есть, в принципе. На, на дороге можно было бы дойти, но наверняка она тоже пустая, как ты все тут вообще. Тут все пустое. Вообще симпатичный вид такой. то Ой! Продолжаем наши российские реалии. Холодрыга жуткая. Я прямо вот чувствую. Погода в последнее время, блин, скачет. Опять волчары ходят. И зайка бегает. Я не говорила, что теперь терпеть не могу хол. Так вот ненавижу хол. Я с тобой согласна целиком и полностью. Я то, я, ты только знала, как я не люблю хол, как я ненавижу холок. Ты вот просто отвратительно. Так, Волк побежал охотиться. Как он жалобно кричит. Жри, жри, жри. Я это, я мимо прохожу. Ты меня не видишь, я тебя не вижу. Все, мы договорились. Ты в мою сторону не смотри, я это. Блин, надо это все дело обойти. Тут дохера. Так-то. Так, ну, вроде получилось их обойти, я так понимаю, да? На той стороне вроде сзади ничего нету. Это так было бы смешно, знаете... Пятиться назад и наступить волку на лапу. И он тебя за это за жопу кусает. Замечательно вообще, мне кажется. Не согрейся, умру. Так, я тебя поняла, мы уже рядом, мы уже рядом. О, там еще какой-то домик, смотри-ка. Мы уже близко, мы уже близко, мы уже почти подошли. Так, у нас уже все, мы можем бегать. Он там волчар уходит, олень есть, вижу. Так, спокойно. Все осматриваем. Так, ну, с Молли, я так понимаю, мы уже все, да, попрощались. Так, давайте сейчас быстренько сюда забежим. Ну, по крайней мере, она сейчас не мерзнет. Это что? Это камень? Да, просто камень. Блин, было бы хорошо, будь... Э, это уголь. Тут что-нибудь есть? Нет. Так, наверх лестницы тоже нету. Ну ладно, где там этот антон? Вот он. Всё, забегаем. Тоже какой-то бар. Так, вот дверь. Сразу ищем дверь. Кто я вообще? Я любитель промахиваться мимо двери. Так, все, замечательно. Мы в здании. Что у нас? Мы как? Мы почти высохли. Так, что у нас? Температура, по ощущениям, минус 2. В реале минус 8. Качественный инструмент. Не знаю, нафига это. Я так и не разобралась. Я уже пол игры прошла, Надо так и не... Опа, лук. Стрелы. Замечательно. Так, э, как, как, как... Я не помню, как убрать э, ствол... Вообще не помню. Так, нет, не то. Не то. Блин, вообще не помню, как убрать ствол. Ладно. А, обыскиваем. Его можно вот прям вот, да. Наконечник стрелы. То есть мы будем делать стрелы, я так понимаю, да? Это что? Так, это просто. В багажнике спальный мешок. 87% неплохо. Сейчас будем, я так чувствую, полночи еще дербанить мешки всякие. Поноженный шерстяной шарф. Толстый шерстяной шарф ручной вязки. Красивый и теплый. Замечательно. Прекрасно. Так, шерстяной шарф. Это у нас какой? Так, чем полезно, впрочем, нужно так? А вот это вот у нас прям хорошо, да? Да. Это сейчас прямо вот одеваем. Как хорошо подходит красный шарф, красная шапка. Красная шапка. Красная шапочка у нас. Перчатка, Перчатки у нас бело-красные. Замечательно. Модница, модница. Даже зимой не забывает про моду. Молодец. Горжусь. Так, внутри что у нас? Блин, а звучит... О, дрова. Здрасте. Тут? Даже... Я даже не знаю, зачем я их открываю, потому что ну, ни разу тут ничего не было. Вот, вот реально ни разу. Вот тут вот, просто... Да, вот могло что-то валяться. А так? Радио не работает, соответственно. Ладно. Что у нас дальше? Во, фонарь. Сколько? 20 литров. Да вы все, что ли, такие? Так, а где мы можем тут развести костер? Собственно. Вот, что еще? Что-то... Хо -хо. О, корм для собак. Замечательно. Блин, не посмотрела, сколько у него там. Так, опускать повязка хорошо. Ветровка. Наверное, порвем. О, замечательно. Арахисовая паста. Я смотрю, это как макиндзи сладкоежка у нас, да? Можешь в огромных количествах жрать это все. Так, тихо, давай-ка вот сюда. God, yeah, freezing. Тихо, тихо, тихо. Так, деревка стрелы. Тихо, деревка стрелы. Это книга. И, собственно, так, а сейчас тоже можешь сжечь. А это просто книга, ни о чем. Так, вот это мы можем открыть. Тут ничего нету? Ну, ладно. Так, мы сейчас можем... Встань, пожалуйста. Пожалуйста, встань, Спасибо. Мы в дырке застряли. Во, все. Так, еще вот это открываем. Mm, хорошо, nice. хорошо, замечательно, замечательно. Так, дальше. Мы сейчас ничем не брезгуем. О, о, о, о, о, о, прекрасно. Так, ну давай. Погнали, значит. Сейчас, я так понимаю, нас, нам предлагают начать делать стрелы. Ну, давайте, будем делать стрелы. Давайте, поучимся. О, высушенная кожа. Спички нам не нужны. У нас уже много сп спичек, да. Так, перстак, да. Ну, погнали. Так, древко ствел ствелы. Так, фонарь. Ровная деревянная стрела, вырезанная и сухой. Так, Есть. Самодельные обмотки для рук. А мне не нужно Мне уже... Мне бы уже собрать... Как бы... Было бы неплохо. Кстати, а у нас же ведь ни ножа, ничего нету. Сухая молодая береза. Это чтобы вот нож собрать. И даже для самодельного ножа. Металлический обломок это то, что мы от самолета взяли в прошлый раз. Может Джереми. Отлично. Простая стрела. Что там нужно? Три пера нужно. Нужно еще три пера. Так. А вопрос по поводу... Разжечь огонь остается открытым. Вот. Нашла. О, о о о боже мой как это вот приятно сейчас как это круто приятно спасибо да о да о о о, о, о, о, о, о еще и дрова Сука, я так и знал что ты это сделаешь а так подождите А как убрать-то? Навигация. Блин. Ладно, сейчас, сейчас быстро найду так, клавиши, как убрать. А, бежать. Перезарядить, убрать. Аж. Все, видите, просто секунда-то хлаб. Все, убери, пожалуйста, я тебя умоляю. А то я тут стою, наслаждаюсь, там собираюсь. Всяк... О, факел. Хватил тоже хорошо. Так, наслаждаясь тем, что тут много всякого интересного, всякого прикольного. Мы можем собрать, мы можем сделать. Так, нам нужны теперь перья. Значит, это нам охотится на ворон. Ну, давайте. Или не давайте. Блин, ну нам по-любому придется разжечь костер. Это прям надо. Так, а давайте мы горюче не будем использовать. Она вроде бы справляется с одного раза, да? Ты же справляешься с одного раза. Ну давай, у тебя 55% на то, чтобы развести костер. Я в тебя верю, ты сможешь. Я вышла. <звы> Труд ни одного. <звы> так, ладно. Uh, труд, труд, труд, труд, труд, вот тут вот делается, да? Отсюда, мы может, что... а труд отсюда собирается, да? Да. Пять минут. Ну давай. Так, ну, на улицу мы сейчас по-любому не пойдем. Он что-то как-то медленнее стал уходить. Там вот вот этот вот еда, вода. Тихо-тихо-тихо-тихо, не психуй. Сейчас мы тебе разведем костер. Если ты его сможешь разжечь, пожалуйста, давай нормально. Сейчас мы по пока что можем постоять потупить. Нам благо позволяет время и место. Все получается? Молодец, молодец. Со второго раза смогла без помощи. Так, теперь мы подкидываем. Добавить топливо. А -а -а, та -та -та -та -та -та. накидываем вот это вот одну оставляем так парочку кедровых дров так книгу ну пускай палки будут вот так вот угля нормально так сейчас она будет согреваться пока она будет согреваться мы посмотрим что у нас быстренько нам нужно как минимум подрать спальник это у нас тут так так так так так так так один из спальников да один кг висит действие собрать час 30 минут что так дол дол дол долго по моему про проще выкинуть я жзык от начала ладно давай какой... А, вылечено, вылечено. Риск переохлаждения вылечен. Так, дальше. Нам нужно, наверное, переодеть, наверное, шапку. Потому что вот эта шапка гораздо круче. Нормально. Так. А сюда? Сюда мы как раз... Две шапки. Пускай будет две шапки вот так вот, да? Значит, у нас две шапки... Одна куртка. Так, действие. Давайте ремонтировать сразу. Потому что, блин, это надо. Это надо делать. Так, сколько у меня? 84%. Давай еще. Блин, она уже пить хочет. Да, вот 100% уже. Замечательно. Так, попьем. Попьем, попьем. Где, где, где, где, где, где? Вот. А, воду мы оставим. Потому что вода на все случаи жизни, это прям очень важно. О, чуть, чуть не сожрала эту самую. Так. Вот, 74 самая такая. Вот, давай. Дальше. Ремонт. Быстро. 63. Тоже надо это. Блин, а у нас нету больше ничего вообще? Нет, это единственное, что у нас есть. Ну, тогда что есть, то и ремонтируем. Нам нужно держаться. Давай еще. Так. Давайте мы их поменяем местами. Вот сюда мы вот это вот надеем. Блять, носить. А сюда вот это уже подниз. Так, 81. 21. Давай чиним. Чё ты в, в, ды в дырявой футболке у нас будешь ходить? Это же кошмар. И, теперь понятно, что тебя везде во все щели продувает-то. Дырявые ходишь. футболки в смысле, дырявые. Так, что у нас дальше? Носки. Носки, они, им, им всегда как-то плохо почему-то. Да, тут прям вот фронт работ, ё-моё. Так, действия ремонт блин ну хорошо что мы разобрали один этот так сто процентов хорошо вот это -то тоже нужно сейчас нужно починить то что прям вот Ой, очень прям нужно необходимо так 85 давай еще чинить нужно еще попить попить попить попить срочно пить да так джинсы мы починили нужно еще вот это починить ой блин ой блин сейчас попьешь на так вот это давай пей пей вот это давайте сожим вот эту вот шоколадку пожела она тебе еще пей если что у нас вода есть так отлично спать теперь хочешь да так, сейчас. Сколько у нас? Час. Давайте мы подкинем. М -м -м. Вот так вот. Три часа. И еще вот так вот. Пять часов сойдет. Чтобы она не замерзла у меня тут. А то я так понимаю, она может. Так, кажется, это где-то вот тут вот у нас, да, достается. Так. И мы вот тут ложимся прям. Все. Сколько там? Пять часов, да? Погнали! Так, сейчас проснемся. Берем собачьей еды. Выйдем, короче. Будем еще по дороге высматривать. Сколько сейчас времени-то? Так, тут осталось до гора 7 минут. Ну, сейчас солнце встает только, потихонечку. Так, что мы можем? Мы можем. Да, давайте съедим собачью еду. Ну, чтобы сразу все поднять. Чуть-чуть хотя бы. Так, мешок берем. И ничего не видим. Замечательно. Ха -ха, прекрасно. Так. Где наш фонарь? Мне нужен фонарь. А, действие. Мы даже можем чем-то заправить, это хорошо Да, мы что-то подбирали там Так, все Ага Все, замечательно Так, погнали, фонарь Фонарь Так, зажечь Так, фонаря у меня немного Поэтому сейчас просто тупо находим дверь Для выхода Я ее уже нашла, вот она Так, выходим Этить колотить. Тушим. Так по карте куда нам? По идее это недалеко находится, мы должны успеть добежать. Жизни у нас как? Половинка плохо. Я уж даже не знаю, есть ли смысл бежать пока так холодно. Знаете, поп... нет, слишком быстро уходит. Слишком быстро вот просто летит все вниз. Вот ну, она хотя бы согреваться начала. То радует. Так, ни хрена не видно опять. Где? Эй, алё, достань. Достань. Говорю, достань. Зажигаем. Что у нас там? Ой, пора заканчивать. Пора заканчивать. Так. Я уже вот даже не знаю, что нам делать. Я так думаю, знаете что? Что, что, что мы можем сделать? Мы можем сделать сейчас так-так-так-так вот так. Но если она тут согревается уже, то есть ей получше тут. Мы можем еще поспать. Вообще я хотела чуть-чуть побольше ей поставить. Ну ладно. Так. Ну ладно, нам пора действительно заканчивать уже. Времени прошло много. Все, спасибо всем за то, что вы были со мной, за то, что смотрели меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании под видео, там, группы и так далее. Присоединяйтесь к нам. Всем спасибо. Всем пока.